Привет! Сегодня у меня в гостях Петр Филиппов. Угу. Петя, привет! Здрасте! Здрасте! Да! Так, Петя, ты посмотрел видео с Вероникой? Да, посмотрел. Проголосовал? Да. Обратил внимание, что только 10 человек проголосовало? Угу. Мы ждем ста, чтобы подвести итоги. Значит, твоя задача, ты помнишь какая? Угу. Какая? Я ее помню, договорить не буду. Тебе надо придумать название работе. И, возможно, место, куда можно надеть эту, эту работу. Uh -huh. Это украшение. Это uh -huh. колье. Как бы ты его назвал? Я не знаю. Называется колье, знаешь как? Как? Ревнивый муж. Серьезно. Да. А куда ее надо надеть такой калий, как На пока смот. Ну, да, да. Только не на меня. Тут два варианта. Это подвеска, она не очень большая. Вот такая. Сантиметров пять, может быть. Это, она из платина, кстати. Ну выглядит как надувной. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Что я должен сказать? Название. А. И куда его можно надеть. Платиновый кролик. Ну, надеть конец. на рюкзак. Платиновый кролик на рюкзак. Это нормально. Как раз там, там ему и место. Угу. Так, следующее. Это подвеска. Где-то тоже сантиметров пять она золотая. Лягушка, которая улыбаться научилась. И но при этом она в жидком виде. Ты почти отгадал, называется это великая фауна. И автор ее знаешь, кто такой? Автор знаешь, кто ее? Кто? Пабло Пикассо ее автор. Серьезно? Ты знаешь, кто такой? Я знаю. Так, поехали дальше. Это такая контактная линза, в которой приделаны вот такие вот какие-то капельки, которые на глазного яблоко надеваются. Здесь на, на фотографии ее автор. Выглядит а... страшновато. Да, ну вот так вот это вот выглядит отдельно угу. из-за лица, а так вот на угу. глазу это выглядит. Так, вот забыл номера говорить. Это четвертый номер. Капель. Ки. Куда в таких капельках ходить? Здесь видишь даже какие-то бриллианты тут, Смотри внимательно Не знаю, на маскарад плачущих, плачущих людей Маскарад такой бывает? Где-то наверняка бывает Хорошо Маскарад плачущих людей Так, пятая работа э, Это я так, видел, видел? Да? Ты знаешь, что это? Я знаю, что это. Чёрт. Провал. Ну, хорошо. Что это расскажи? А вот название забыл. А название тут, тут ä, принцип, не важно. Тут принцип, что происходит тут. Домик. Дом богатого человека. Это так называешь? Да. М надо просто пояснить, что этот дом строит личинка из золотых крошек, которые uh -huh. ему бросали. Ой, не личинка, а жук. Как он называется, жук? Ты не знаешь? Ну, он живет в воде. Это Нет. все, что я помню. Да, я тоже. Название не помню, но он не очень приятный. Неприятный? Смотри, какие Ну домики. прям как богачи, можно сказать. Смотри, какие домики Фигеть. строят. Домики красивые, а сами так. Ну вот он тут на картинке, вот такой тут. Так, ладно, шестая работа. Это колье такое. Это... Тоже знаешь это? Это похоже на... каких-то... подопытных... Хорошо, название. Название... Образцы... Образцы? Образцы. И Куда в образцах ходить? На работу? Mm -hmm. На вот науке. Вот, на, на человеке так выглядит. Это, кстати, кажется, автор фотографии. Я не знаю, куда в этом ходить. Из Японии. А, тут смотри, у нее... У нее на сайте, uh -huh. если пойти к ней на сайте, есть браслет сфотографированный, каждый отдельно вагончик. И здесь вот подписано, типа, 8 утра. Uh -huh. Там битком все едут на работу. Там, в общем, у нее каждый вагончик подписан, ск сколько время и там, uh -huh. как это примерно выглядит. Кстати, в описании будут все ссылки на, на авторов и весь список. Uh -huh. Так, шестая, седьмая работа. А, это не то. Это как раз вот 6 утра, видишь, никого нету, а да. 8 живет. Так, седьмая работа. Да что ж так, опять браслет, колье. Вот. Это браслет или колье? Это колье. Надел бы такой куда-нибудь? Да я боюсь, что оно меня задушит. А почему? Не знаю, похоже на объятие какого-то клоуна. Хотел сказать Микки Мауса, но рукава, не черные. Ну да. Такое, правда, страшно одевать. А, название. Название? Ну, объятие клоуна. А ты да как куда в объятиях клоуна? На маскарад плачущих этих? Нет. Не забыл уже. Объятие клоуна? Угу. Ну, в принципе, может сойти за инопланетянина, если ты это оденешь, кажется, пойти на маскарад. Я бы надел такое Или на Хэллоуин. Мне кажется, У мне тебя бы шесть рук. Мне подошло бы такое Похоже на лапу паука, если так, следующее. подумать. Следующее. У меня тут всего 10 работ сегодня. Угу. Не так длинно будет. О, серега. Угу. Куда? Название. Пошел бы. А, название? Да. диск для проигрывателя. Mm -hmm. А куда пошел бы? Mm -hmm. Пошел бы. Ну или могут кто-то в нем пойти, не ты. Пошел бы на какую-нибудь вечеринку с диджеем. Подходит. Или сам был диджеем. Так, следующий На твою работу похоже. Какую конкретно? Кольцо. Какое кольцо? Или это не ты делал? Я не знаю, о чем ты говоришь. В общем, реклама видео, ссылка в описании, хоть это и не так. это я видел тоже. Ну, она известная очень. Это браслет. Браслет. Не кольцо. Это золотой. Он точно золотой. Uh -huh. Розовое золото. Uh -huh. Похоже, если честно, чипсы из креветок. Я помню, такие ел. Они прямо во артур дают. Ну, я не ел, но похоже. Uh -huh. Ну, в общем, название. название. Гнутый гвоздь не подходит, если что. Надо что-то поинтереснее. Резиновый гвоздь Резиновый гвоздь, хорошо Это фирма Кортье, слышал такой? Нет Так, последняя работа Что же там будет, я даже не помню А, помню Это браслет такой Браслет Насколько они большие? Вот такие где-то, я думаю Вот такие Не очень большие, флакон от духов История пирата История пирата. Да. <реш>. <смех> Кучей написал и выбросил в море, причалило к одному месту. Потом кто-то его нашел. Кому это бы ты подарил его? <смех> историю пирата. Я бы подарил смотрителю маяка. Подарил бы. А к... По-моему, хорошо вы <смех> Рядом с, с Ромом или коньяком. Допустим. Так, теперь тебе надо места распределить. Первое, второе, третье и гран-при. Первое... Нет, давай с третьего начнем. С третьего? А то мне там говорили какие-то комментарии, что вся интрига нарушена, когда с первого гран-при начинаем. Извините, что я вторгаюсь. Давай, давай. Это? Белый фон. Это третье место? Все места. Нет, Питер. М -м, Платиновый кролик. Третье, третье место. место. Второе место. Хотя да, второе. Нет, третье. Третье место, Платиновый кролик. Да. Второе теперь место. Ты да, что же это будет? Ладно. Вот поставил мы второе третье место, теперь нечего Ухо. ставить на второе. Ухо? Ухо Да. Так. И первое? История пирата. А гран-при? История пирата. А. Разве первое место и гран-при это не одно это, и ну, то же? одно а? Гран-при это еще лучше, чем первое место. Ой. да. сделал? Я не знаю. Ну то есть тебя история пирата победила, да? Ага. А... Тут уже нечего ставить на первое место. Ну хорошо, пускай так будет. Снова интриги нету, дорогие зрители. Вот так, дорогие зрители. Список работ и имена авторов будут в описании к видео. Петя распределил места. Также там будет ссылка на форму для голосования. А еще там будет утка. Но это не точно. Петя, какая утка? Не знаю. Обычная. Резиновая уточка. Так, Петя, ты отлично справился с своей задачей. У меня для тебя подарок. Надеюсь, ты не читала книгу такую. Вот. Я ее читал. Четераз. Читал? Раз. Пять? Пять, Пять? Да. Ладно, шучу. Что, читал? Нет, шучу. Петя, я сейчас так напугался, как... Так же сильно, как с жуком. Точно не читал? У тебя на рукаве клеща, серьезно. Футка. Точно не читал? Не читал, успокойся. Ты можешь сказать, как она называется? А? Можешь сказать, как она называется? Не шутите бла-бла-бла. <говорит> ну, ладно. <ничего. говорит> пока. Скажи пока. Пока. Так. Мужец, по-моему, какой-то получится. Ну. Хочешь переснять? А Давайте можно? Попробуем. Мне тогда надо много работы искать. Давай оставим пить. Ладно. Давай лучше снимем потом еще один. Uh -huh. Что, ты расстроен? Да! Не расстройся 26-27. Я просто не знал, что мне делать. А что тебе делать? Тебе надо было придумать название, да и все. Придумывать! Это надо было как-то сделать так. А не вот так, Получилось Получился именно не.. Э -э -э -э. ну, что произошло? Я не знаю, я был не готов. Как ты не готов? Вот так. Я не знал, что мне говорить, чего такого сказать. Вероники в ты еще раз лучше. Она хотя бы хоть какую-то комедийную атмосферу добавляла. Я тоже хотел, но не получилось. Mm -hmm. Mm -hmm. Какой он комедийный атмосфера? Да? Не знаю. Комедийная атмосфера – это комедийная атмосфера. Должно быть хоть чуть-чуть весело. Все. Мне кажется, будет весело. Будет не очень весело, а наоборот, мудно. М -м, сейчас у нас запись ещё Мы угу. это включим, будет весело. <клых> так, а что же, что же мне сказать там? Капитан, капитан, улыбнитесь, свет улыбнитесь. Да. Я вернул кранчик. Питя. А. Это не фантастика. Это нон-фикшн, да. Э -э -э -э, а что это? Ну не фантастика. Ну, не художественная литература. Это настоящая true story. Что? Настоящая история -то. это. краткое руководство, как стать нобелевским лауреатом, собственно говоря. Серьезно? Ты готов? Я не знаю, к чему. Я не знаю, как ты это будешь могить. Это будет постскриптум. Это будет апокалипсис. Постскриптум, ну давай, жги. Закрыть ноутбук. У меня для тебя челлендж. Я могу задавать наводящий вопрос? Как хочешь? Ты сам сделал? Ээ, это... Такая вещь. Прям вещь. Ээ, и ты должен отгадать с пяти раз, что там находится. Радуйся, что не слюх. С пяти? С пяти. Там кольцо? Нет. Там... А потрогать можно? Да. Трогать можно. Открывать нельзя. Можно использовать хоть сверхъестественные силы из другого измерения, но смотреть нельзя. Там что-то металлическое? Нет. Нет? Нет. Тяжеленькое такое? Mm? Тяжеленькое такое? Mm -hmm. А я, ну раз оно тяжелое, то оно, оно, оно наверное, тяжелое. Не оберт, скажи, такая тяжелая. Ну, mm да, -hmm. Это кто-то сделал найден на улице? Нет. Ты, ты сам это сделал? Что значит нет? Это найден на улице? На улице. Ты считаешь улицей то, что в городе или всю землю, то, что сверху ты считаешь улицей? Да. Так первое или второе? Ну, ну и в городе, и всю землю. Значит, всю землю. Да. Правда, оно найдено не то, что на поверхности земли. И перит там? Нет. А каменелость какая-то? Да какая, какая мы окаменелость. Ну, не знаю, камень же ты мне подарил с родинкой. Угу. Камень это разве каменелость? Время глупых вопросов. Я не знаю. Ну а я могу какие-то наводящие вопросы задавать? Да. Хорошо. Я знаю, что там? Нет. Я когда-нибудь встречался с этим в быту? В быту, смотря каком. Ну, дома у меня есть Я не знаю. Скорее всего, нет. Это... Но это не точно Это какой-то ювелирный материал? Он используется, но не настолько часто Это камень? Да Тебе мама дала? Да Он зеленый? Да Нефрит? Какой именно? Зеленый Нет, какой именно? Какой именно нефрит? Да А какой он бывает? Какие-нибудь варианты? может мне? Кроме обычного нефрита, бывает еще другой нефрит. Белый нефрит? Да. Там белый нефрит? Ты угадал, но не смеши попыток. Не то, чтобы я угадал, это просто была пытка небольшая тебя. Надо будет усовершенствовать эту руку. Подарки Юре? Да. Спасибо. Белый не фри. Заодно тебе выгодно. И мне выгодно. Да. Так что ты должен эту рубрику разрешить. Я вообще ничего не запрещаю. Так, камень надо убрать со стекла. Так, снова пока. О, спасибо. <свы> Рубрика подарки, Юли. Нет, это как это. Подарки в Поле Чудес. Поле Чудес смотрел подарить? Нет.